Uh, так Расшатался микрофончик, расшатался, ладно Потом я его исправлю uh, <связано> Стоит ли мне что-то говорить? Всем привет, с вами Crazy722 а, С вами Кразон, Кразон uh, я аж потерялся, да, от такой красоты Ну, как говорится, на вкус и цвет Мы сегодня играем с вами в игру под названием «Хайди» Давненько я ее видел в стиме, и причем видел вторую часть, первую, по-моему, еще не видел, но... Э, меня привлекла в, в этой игре не столько вот эта вот визуальная часть героини, да, сколько... Э, секундочку... Угу. Проверим микрофон. Сколько то, что это головоломка, игра головоломка. И как бы да, игру придется поломать голову, я так понимаю, сильно, да? Игра хайди. Ну, видимо, никак, да. хардкор hardcore. Давай хардкор. И потом мы будем играть во вторую часть. Да, я Half-Life Alex еще не начал, чтобы вы понимали, как бы освещение-то поставить. Наверное, вот так я его оставлю. Чуть-чуть потемнее буду или посветлее. Ладно, оставлю его так. В комнате неимоверно жарко, у меня открыто окно. Э -э тепло. Так, нажмите любую кнопку. Отлично. Я один из этих работов. Почему-то я вижу красный курсор Не могу понять уже почему <клёх> Внезапно, да, красивые кадры а. На три пробела, да, она будет подниматься Понял Три раза пробел надо нажать То есть первый раз, чтобы она схватилась Второй раз а если я упаду? Не могу понять. А, получается, что здесь костюмы не меняются, потому что здесь я уже заходил в режим костюма и ни один из них не меняется. Ладно. Может, он... они будут открываться по очереди. Кстати, вот есть э, в настройках камера. Мне вот интересно, как камера, она здесь... Это, кстати, максимальные настройки, да? Эм, вот. Зум и зум. Причем я могу включить и выключить цензуру. Включим цензуру, посмотрим, что этого нам даст. Мне немножко некомфортно в это играть, потому что прямо вот перед лицом это. Это реально некомфортно играть в это, это очень странно. Я буду делать камеру вот так вот. Надеюсь, не буду забывать. О нет. Так, да, будет. Причем на кнопку c можно менять э, ракурс. Так, теперь вопрос. Эм, Настройки есть управление. И вопрос. Так, ход, да, мышка. Взаимодействие, есть прицел, инвентарь, убрать плечо, мы это мы знаем, да, загрузка F9. М -м -м. А если я софткурс сделаю? знаешь персонаж такой не пропорция но тут, тут деваться некуда причем игра только хайди да и здесь есть инвентарь который не работает слоты худ который можно отключить он так окей, я не понимаю прикол этой игры Кто-нибудь мне скажет, в чем прикол, кроме того, чтобы смотреть постоянно на задницу плана героини. Если ее вообще можно назвать героиней, потому что тут как бы непонятно. Но пропорции тела... Блин, мясистые. Я бы сказал, излишне даже. Излишне мясистые. Знаете, это в Бомборкс надо было, короче, сделать роботов, к у которых были бы, как бы, ноги, которые э не механические, короче, да, чтобы это показывать, что вот, разработка. Так, теперь вопрос. Мне надо как-то, получается, что сделать. О, прицел, нормально. О, как я это сделал Угу Теперь у меня есть ключ карты А здесь есть, типа, вентиляционная решетка, да? Которую я не могу пока открыть Ну что ж это интересно. Угу. Еще и... Что-то по типу инвентаря здесь, да? Теперь надо как-то... Ага. Можно вот так вот, в принципе Там есть кнопка Непонятно для чего И Может быть потом я получу Ключ, фиолетовый ключ Великолепно, да Получается пазл уже начался А как мне сохранить игру Если мне понадобится По всей видимости, никак И каждый раз придется проходить это Безобразие Да-да-да. О, у нас есть отвертка. Великолепно. Отвертка, как я понимаю... Да, блин, встань. Бесконечная. Кассета... это мне приведет. Это привело меня к роботу, да? А робота я не могу атаковать. О, не -не -не. Он идет ко мне, а это мне не нравится. Тут решетка. Тут пистолет без патронов. Посмотрим, что там. Но заиметь, головоломка начала уже работать Пока очень специфически Но у нас вроде как Получается что-то проходить Не знаю куда вы смотрите но я смотрю лично на локацию куда можно дальше пройти так у нас где-то здесь еще были вентиляционные отсеки по типу вот такого же да но это не то что нам надо вот здесь вот Метроид какой-то уже начался Ну Метроид в плане Что у нас очень много зон Активных Не, ну Пока мне игра более-менее Кажется запутанной А этого у меня нет Идем дальше Теперь я понял, куда Значит, у нас ведет Непосредственно а, Эта территория Да, блин давление здесь, конечно Так, это нас к роботу, по-моему, приведет, да? надо вот сюда вот знаешь мне надо поменять на ее на кнопку потому что я постоянно нажимаю на кнопку c чтобы она села а плечо на ctrl пускай меняется Хм. Блин Так Получается, что? О Села Отлично, теперь вот так вот да, проползем Вниз я прыгать не буду, потому что я так думаю, что она иначе разобьется Вроде справляемся. Встань. Не вставало, блин. 12 патронов. Вопрос. Эти 12 патронов мне помогут? Хороший вопрос. Надо было сохраниться. Надо было сохраниться. Надо было. Так, нет, стоп. Сюда мы не пройдем, потому что здесь у нас а, дверь фиолетовая. Сюда мы сможем пройти. Тут нам надо открыть Теперь мы можем возвращаться На самом деле Я вообще ничего об этой игре не знал Кроме того, что она головоломка, То, что здесь э, вот такие вот э, Грубо говоря, ракурсы камеры да? Так, стоп Хранится Поскольку здесь бесконечное Число записей Это вполне нормально Еще так приземляется, блин Так, отлично А теперь а теперь поползли Кстати, камера полупрозрачная Это не по моей инициативе Это инициатива Nvidia Shield Точнее Shadow Play Не Shield, это Shadow Play у меня Куда музыка делась? Ладно, ребят, я ничего не слышу, если что Не знаю, как у вас Но через пару минут мне надо будет перезапустить в таком случае. Ну, пару минут до сохранения сейчас добежим. А где, кстати, пистолет нашел? Ох, допрыгнул. Клавиши не всегда срабатывают. Ну, что поделать? Эй! А как мне вернуться тогда? Или она просто не долетела? Просто не долетела. А вообще, чтобы ты понимал, если ты, не, если ты в школе плохо учишь физику или учил, то в данном случае местные, местные вот эти вот габариты героини, они <местные> балансируют. То есть большая задница, большая грудь. И у нее получается ровная вот эта вот балансирующая линия. То есть она вполне благодаря им может держать равновесие. Типа и взад не перевешивает, и вперед не перевешивает. Так. Сохранить. Для меня прошло пару минут, точнее, пару секунд для вас доля секунды. Куда-то делся делась карточка сохранения. Видимо, она пропадает после определенного времени использования, да? Точнее, количество использования. Так, о, фиолетовая ключ-карта, то, что нам надо Скорее всего она придет нас дальше, фиолетовая ключ-карта Но это не точно Это что, это аптечка типа? А, вот это вот на затылке был круг, это аптечка, Да? Ага, чтобы мне выбраться, мне надо еще одну кнопку найти. Я так понимаю, это место, чтобы выбраться, да? Так. Вот где я, да? Ну, раз я здесь, тогда... Тогда все замечательно. Не люблю вот такие длинные коридоры в играх. Они всегда сулят что-то нехорошее. Вот, например, и что дальше? Есть возможность спуститься? Давайте попробуем. Не знаю, что это нам даст. Вон там есть. У нас с вами да? Беда. Я думаю, что на этой расчет нет. Расчет не на это. Я не буду туда идти чтобы не запутаться потом что типа я там еще не был а пока просто пойдем сюда хотя там была вроде как аптечка но в принципе аптечка нам не понадобится я думаю Так, вот здесь у нас есть кнопка, здесь у нас кнопок нет. Но я могу попробовать спуститься сюда вот. А я спустился, да. И получил доступ еще куда-то. Как будто в новую локацию абсолютно. Ну, по крайней мере, по музыке как будто я где-то новом месте Так, машинка А пленочки-то нет, да, нигде? Красные кнопки я уже видел Но это зеленые сейчас идут ведь И раз они зеленые, значит, они дают какую-то еще более новую зону не зону, но новое что-то. Вообще, я правильно сделал? Может быть, я сочерил таким образом в итоге получается. Так, вообще, никого туда можно залезть, потому что зеленая трава уже лезет. Йоу. я даже не уверен, могу ли я плавать. что это было. Ага Я понял Вот это вот появляется Плавать я не умею Я уже понял Фух. С учетом вот такого вот управления В эту игру крайне стремно играть Потому что ты не можешь знать наверняка Долетит она или нет Я тут увидел кнопку. И что? Она убирает центральный этот? Где что появляется? А. -а. Так, стоп. А как мне тут допрыгнуть, если... Вот здесь появляется я ж не долечу до туда да ладно так нельзя а кнопочек-то у нас нету. да туда я не допрыгну. Тут кнопок тоже нет. Хм. Ну что я могу сказать? Я в смятении, я в тупике что здесь не появляется нужный мне столб он просто исчезает что автоматически а ну понятно короче все из-за того что там нету этого точнее там кнопка и я не могу до нее не добрался в свое время ладно она умеет плавать Мне повезло. Вот туда я могу не бояться упасть. Но я повторюсь. До сюда я не допрыгну. Там кнопки я не вижу. Тогда можем пока вернуться назад. Да, так и сделаем. Вернемся назад. Уж тут через зеленую территорию, как я понимаю, есть. Эм, скажи мне есть обход. Вообще не представляю, за сколько проходится данная игра. Меня ждет падение в принципе если я ошибусь там сохранение там падение но Ух. вот это вот это мне повезло сейчас Так, стоп. Ну, я могу туда прыгнуть, конечно, но я не допрыгнул. Ладно, я допрыгнул. Но мне здесь делать нечего. Как и здесь, в принципе-то. То есть тут вот... Так, как? Я в тупике. В принципе, я даже не знаю, куда идти теперь. М -м -м. прыгать с самого края чтобы она прям прыгнула но в то же время ты боишься что она не сможет справиться с управлением точнее не среагирует на кнопку вот здесь особенно потому что она может лбом удариться о потолок Я пока справляюсь. Твою мать. Не, ребят, слушайте. Um. Не, ребят, слушайте Я <laughs> все, конечно, понимаю Но я уже не хочу В нее играть Какой бы она ни была Потому что здесь что-то ну, С сохранениями проблем Я понимаю, что я начал на хардкоре Но я чисто хотел посмотреть, что эта игра из себя представляет И... А следующим роликом Мы посмотрим, что представляет из себя Вторая часть <кười> Да <кười> А на этом я боюсь, что все С вами был Кразон. Подписывайтесь Комментируйте Это странная игра И... Ну, в плане того... В плане выбора персонажа тут вполне мог быть кто угодно, но должен признать, что головоломка вполне неплохая. Платформинг такой себе, но имеет право на жизнь. Всем пока.